Небольшой анекдот, ребята. Знаете, что такое обидно? Обидно – это когда ты на работе, и тебе звонит сосед с просьбой заниматься сексом потише.